Здорово мужские мужчины, я продолжаю экспериментировать с контентом и сегодня вас ожидает кое-что интересненькое, по крайней мере мне в это хочется верить. Короче, вы знаете, что я иногда беру ваши сборки, которые вы присылаете мне в телеграм-канале и по ним небольшую аналитику выдаю. Это конечно все хорошо, но я решил пойти немножко дальше. Сегодня я беру не только сборку, но и весь фулл сет с перками, с и прочими хоряшками, я буду сравнивать два раза. Разных лудаута на один и тот же пушкарь. Ладно, это уже спойлеры, потихонечку движемся и разбираемся. Например, сейчас я взял комплекты с DLQ-33, вот от этих ребят. Ну что, посмотрим, какой лудаут мне подойдет больше всего. Первый сет выглядит вот так, и я хочу начать сразу с положительных моментов. Кратышку я когда-то давно брал в снайперский лудаут, он очень хорошо там смотрелся, пока его не нерфанули. Кинетическая броня и сейчас у меня стоит, поэтому это супер классно. Термит и активная защита в принципе тоже хороший выбор. Скорстрики легкодоступные, тоже ништяк. Я немного не понял наличие здесь перка прыть. Еще разочек напомню, данный перк позволяет быстрее разворачивать предметы, а активку кидать, скорстрики, чуть быстрее прожимать и все в таком духе. Перк не ускоряет скорость прицеливания, как большинство может полагать. Как раз наоборот, он ухудшает спринта к тому же снайперские винтовки достаточно тяжелые, поэтому лучше взять перк легковес, ну я так считаю по крайней мере. Перк быстрое лечение на снайперском комплекте довольно необычное решение, наверное стиль игры будет заточен на турбо врыв, нужно чекнуть сборку, кстати перк радикал здесь нормально себя чувствует. Сборка ничего, но мне не понравилось наличие легкого дульного тормоза, да он как бы накидывает стабильности, но скорость прицеливания с ним и с перк компрыть, вообще какая-то грустная становится. А лично для меня, опять же. Хорошо, смотрим второй комплект. По всей видимости, он заточен под режим найти и уничтожить. Ничего страшного, поиграем с ним в опорном пункте. Тут уже сет чисто на скиллуху и реакцию. Конечно, такая начинка мне импонирует больше. Сам лудаут вообще практически на 80% процентов схож с моим. И игралась мне с такой вот штукой очень, кстати, даже хорошо. Сборочка у нас тут такая, и она довольно играбельная. Но нужно делать какой-то выбор и распределять баллы. Окей, вспомогательное оружие и тут и там нормалек, поэтому никому поинты не будем отдавать. Так же как и с навыками оперативника. Тактические девайсы для активных режимов лучше вот тут. Перки мне больше понравились конечно же здесь. Скорстрики сравнивать пока что не будем, это все таки вкусовая штука, очень вкусовая, поэтому забьем пока на нее хрен. Ну и за сборку два поинта улетают во второй сет. В самой первой сборке мне все таки не хватает скоростушки. С такой комплектацией только на дистанции отыгрывать. С данным комплектом меня, кстати, неплохо фокусили снайпера, как раз таки из-за нехватки скорости прицеливания и маневренности. Возможно отцу максимально комфортно так играть, но мне вообще не зашло и как бы ничего страшного, ибо мы максимально разные, у нас максимально разные раскладки, сенса и количество задействованных пальцев, да и сотики к слову. Поэтому в сотый раз повторяю брата-братья, сборки и комплекты оценивайте и менять под себя Не нужно их копировать полностью Хотя, конечно, бывают моменты, когда и full комплект Подходит, но это уже совсем, как говорится, другая история Примерно понятно, в каком ключе мы сейчас действуем Но на самом деле открою вам небольшую тайну, господа Что данный материал всего лишь предлог Чтобы оповестить вас о том, что я прямо сейчас собираю И готовлю материал про читеров Поэтому, если у вас вдруг есть ролики с читаками Или вы знаете какие-нибудь группы или каналы, где эту деремень продают, то прямо сейчас перейдите ко мне в телеграм-канал и в комментариях под этим постом разместить свои пруфаки. Таким действием вы мне сильно поможете. Мой телеграм будет в закрепе и в описании. Так что давайте, дерзайте. В принципе, главную идею эпизода я уже зарядил и по сути можно закругляться, но давайте еще на сет с локусом взглянем. На этот раз у нас файтится вот эти ребята. Сразу посмотрим на первый сет. И тут все практически идеально, кроме перксапер Жилет. Кстати, благодаря этому перку я сделал одно очень интересное открытие, за что брата брату отдельный респект. Жалко, конечно, что я эту игру не записал. Короче, смотрите, а, представляете, что саперный жилет не защищает от такой серии очков, как Рой. Жилет должен держать урон, но этого не происходит, и я пока что точно не могу сказать, почему так происходит. Может быть это был какой-то баг, или просто так совпало. Фишка в том, что перк просто не реагировал на эти самые стороны самолетики. Если кто-то такую же движуху замечал, то в комментариях напишите. Ну и кстати вообще давайте попробуем открыть рубрику а разрушитель легенд. Я знаю, что с что-то похожее делал, но откровенно говоря этот дядя столько в колде не варится как я, он больше как бы за папк шарит. Короче пишите что можно проверить, самые интересные сообщения я чекну и что-нибудь по ним сниму. Про сапёрный жилет наверное тоже надо будет снять и проверить так это или не так, но по крайней мере мне показалось как будто нихера себе что Произошло. Так, я немного отвлекся, у нас сборочка вот такая, и она довольно стабильная, благодаря модулю на дополнительную зону ваншота. Так, давайте не будем тянуть кота, сразу сравним лодауты. Навык оперативника в первом комплекте поинтереснее. Сейчас шпы, не такие сильные, бросалки интересны у второго лодаута, благодаря активной защите, ибо дымы для снайпера выбор довольно-таки такой, знаешь, ситуативный. Перки тоже за вторым сетом, по крайней мере, я лучше бы их выбрал, чем первую комбу и, откровенно говоря, сборка второго участника на локус мне ближе по духу, ибо я на локус не беру патроны на дамаг, потому что они немножечко ADS режут, да и вообще там всякую вот эту техническую хрень. Хотя и у первого участника сборка нормальная и стабильная. Так, ну короче, все, холстурный материал я выпустил, как бы исключительно для того, чтобы в нем сделать вот эти объявления про читаков. Напомню, в телеге от тебя жду такой движ, жду пруфаки, вот. Так что давай, заходи. Сегодня кулак можешь не ставить, но если вдруг под этим выпуском будет 3 лайк, то следующий эпизод обязательно будет про читеров. Так, да и в комментариях не забудь про проверку там всяких мифов написать, если наберется достаточное количество, то по ним выпуск обязательно бабаху. Мужики, сорян, что такой выпуск мизерный, в следующем постараюсь устроить жару, это чисто такой, знаешь, информационный движ, разминочка, в общем, как-то так. Обязательно подписывайтесь, кто здесь впервые, потому что, наверное, разрыв лица будет в следующем выпуске, и сотка уже у нас не загорает. Спасибо за внимание, это был Огнянский.